Всем привет и добро пожаловать в компьютерную грамоту. С вами Михаил, и сегодня мы поговорим о том, как настроить автоответчик электронной почты на период отпуска. Рассмотрим эту опцию на примере почты от Google. В интерфейсе Gmail переходим в настройки и на открывшейся вкладке «Общие» идем в самый низ, находим область автоответчик, выбираем опцию «Включить автоответчик» и указываем дату, начиная с которой он будет работать. По желанию, можно задать и дату окончания, либо же в дальнейшем вернуться к настройкам и вручную активировать значение «Отключить автоответчик». Далее можно заполнить тему, под которой будут отправляться письма от вашего имени, впрочем, это не обязательно. В теле письма вводим текст сообщения для автоответчика. Укажите здесь всю необходимую информацию, при этом имейте в виду, что если у вас настроена подпись к вашим письмам, то дополнительно ее указывать в шаблоне не нужно, иначе она будет дублироваться. По письма отметьте галочкой чекбокс отвечать только адресатам из моего списка контактов, чтобы автоматические сообщения не отправлялись всем подряд. Впрочем, на рассылке и спам автоответ все равно отправляться не будет. Если вы не уверены, какие пользователи у вас добавлены в контакты, а какие нет, эту информацию всегда можно посмотреть в разделе «Контакты». После нажатия кнопки «Сохранить изменения» автоответчик будет включен. Сообщает почтовый сервис, письма будут отправляться не чаще одного раза в 4 дня для каждого из написавших вам пользователей. Перейдя по ссылке подробнее, можно получить более детальную информацию о работе автоответчика. Кроме того, настроить данную опцию можно не только через браузер, но и через мобильные приложения на Android и iOS. Таким образом, мы с вами рассмотрели, как настроить автоответчик электронной почты в сервисе Gmail. Надеюсь, было полезно.